Всем привет и добро пожаловать на мой канал, если ты еще не подписан, обязательно подписывайся, также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать, новые видео. Нет вещи практичнее, чем модные джинсы, и они хотя бы в двух-трех вариантах присутствуют у каждой девушки. Если знать и понимать особенности своей фигуры, то искать подходящие джинсы значительно легче. Но всегда стоит помнить о том, что лекалы у брендов разные, и если вам не подошла модель в одном магазине, то стоит пробовать в другом. Самое главное не отчаиваться и продолжать искать. Итак, в этом видео я вам расскажу, о том, на какие детали стоит обращать внимание и как правильно подобрать себе джинсы. Мы научимся с вами выбирать правильные джинсы, которые подчеркнут ваши достоинства и скроют недостатки. Правильная ткань – это первое, с чего начинается выбор качественных джинсов. У классических хлопковых она будет плотной и шероховатой на ощупь и довольно тяжелой. Джинсы не должны производить впечатление сшитых из тряпки, даже если они летние. Джинсы могут быть из стопроцентного хлопка или с маленькой хитростью в виде добавления стрейча. Девушкам с формами стоит обратить внимание на последний компонент, именно он отвечает за идеальную и комфортную посадку по фигуре. Цвет джинсов имеет немаловажное значение в корректировке фигуры. Самый стройнящийся эффект имеет само собой, темные джинсы. Обладательницам фигуры в форме буквы А – груша. Стоит помнить, что сочетание темных джинсов со светлым топом уравновешивает их силуэт, приближая к песочным часам. А тем, у кого фигура в форме буквы В, все нужно делать наоборот, чтобы гармонизировать пропорции. Если вы не против немного визуально увеличить свои ноги или бедра, то дайте предпочтение джинсам с градиентом. Когда Вы примеряете джинсы, обязательно убедитесь в том, что они хорошо сидят на вас. Если у вас непропорциональный короткий торс, а ноги кажутся слишком длинными, то низкая посадка просто создана для вас. Если вы хотите ориентироваться на современные тренды, то хорошей альтернативой будут джинсы со средней посадкой. Джинсы завышенной талии особенно подойдут тем у кого довольно короткие ноги по сравнению с длинным торсом. Также не забывайте о том, что они не должны врезаться в тело, создавая некрасивые складки и не должны слишком обвисать. Так что выбирайте джинсы по размеру и обращайте внимание на их посадку. Еще один очень важный момент, на который при выборе джинсов мы обращаем внимание не так часто, как хотелось бы, это размер и расположение задних карманов. Слишком маленькие по отношению к вашим ягодицам карманы зрительно увеличат заднюю часть вашего тела, так что если вы не намерены достигнуть такого эффекта, выбирайте карманы средней величины. Слишком крупные карманы в соотношении с вашим телом также визуально увеличивают. Излишние длинные карманы делают попу плоской. Широко расставленные карманы зрительно расширяют бедра. Такое часто встречается, так что будьте внимательны. Также для коррекции фигуры с помощью джинсов запомните, что высокорасположенные карманы поднимают фокус, визуально подтягивая ягодицы. Такие карманы хороши для тех, у кого довольно плоские ягодицы или не очень подтянутая попа. Низкая посадка карманов напротив зрительно уменьшает заднюю часть тела, делает ее более плоской. На ней не должно быть разводов краски. Если джинсы так легко поделились красителем с этикеткой, то к вашей коже они будут не менее щедры. Также обратите внимание на то, что написано на этикетке. Обязательно должно быть. Состав, размер, символы по уходу за изделием, а также температура, модель и производитель. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить пальчик вверх. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем пока!